Привет, друзья! Приехал я на новые съемочки. Деревня называется Первая Красная. Я не знаю, почему Первая. Вот. Деревня около 100 лет. По последней переписи населения здесь остался всего один житель, по-моему, бабушка. Попробуем ее найти, попробуем посмотреть, что осталось в деревне. В общем, наливаем печеньки, готовим чай. Всем приятного просмотра! Просто висит. Блин, потолок начинает рушиться. Хм, а дом почти не тронут. Радио -точка. Разве в этих ревнях были радиоточки? Громкоговоритель Непонятно Абонентский громкоговоритель 5 рублей Дорогой был В камере еще воздух остался леску наматывать или нет короче мое предположение что это леску наматывать на удочке плита еще осталась Это нету. Я сейчас бы удивился, если бы свет был, какой-то рисунок, что ли, типа рисунка? Детская соска. Комф комфортный и детское питание бабушкина лукошка яблочное пюре и тыквы с творогом от половника что ли прицы чайничек яблочная игрушка блин, вот у советских елочных игрушек какой-то шарм. Этих стеклянных. Какая-то, не знаю, такая магия, что ли. Своя оставшаяся. Ключи для банок закрывать. Автомобильный. Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Что за холодильник? Север 7. Кона висит? Лопатка висит. Фотография. Лицо фотографии одного вырезана, странно почему? <связать> Запах, конечно, здесь отвратительный. Висят еще шторки. Женчик работает, а, ну-ка. Сейчас, может, телефон здесь заряжу. Счетчик работает, электричество сюда идет. Сколько цветов искусственных посаженных в горшок? Странно. Иконы. Какие-то бумажки? Счета квитанции, да, походу, за свет. Здрасте, здрасте. А, меня зовут Руслан. Мы я из Липецка, сни, журналист снимаем про вашу деревню. А что про нашу деревню? Вообще, как тут живется? Я смотрю, тут по-моему один, да, одни вы остались, больше здесь никого нету. Как живется замечательно, как в раю. Вот как здрасте. в раю живется портится настроение, все от того, что лазят по домам, скрывают, а -а -а. уже все вывозим, родственников, все вывозим, все равно находят. А -а -а. Хулиганит, безобразен, что рассыпают все, раскидывают. Ну, да. Барда делают. Это, это мародеры Ну, я не ну знаю, да, ну. да, да взять-то это... нечего Одни заходят, другие приезжают У одних брать? даже трубу разобрали Через трубу Другие ну... разобрали листья У третьей столбы Даже сперли Ничего себе. Это Железные. надо машину подогнать Это да. машину, чтобы их выдернуть Веками ну. стояли А вообще, шикарно. шикарно Советуем купить здесь домик и отдыхать. А если есть-то денежки, вообще супер. Очистить прудик, сделать палатный. Здесь такие перспективы и возможности. Но и деньги mm -hmm. большие. Ну, это естественно, Ну рай, тишина и покой. Так. Сколько вообще лет этой деревне? О -о -о. У нас дом, мы смотрели в документах, сто уж лет ему. Сто лет вот этому дому? Да, Ничего да, себе. больше. Ничего себе. Да, сто лет точно. Uh -huh. Ну, как строили на совести. Да, да, да. Ну, получается, вы одни, по, кто, ну, ваша мама здесь одна там, Одна, да? одна uh -huh. Один из жителей остался. Uh -huh. да. Ясно. А раньше было сколько, не в курсе? 15 домов, 15 домов. жили точно. Uh -huh. Ну, достаточно большая, большая была. Большая и в деревне, а детей-то по трое, двое. Это uh -huh. самые маленькие, вот два человека. По пять, три uh -huh. по три. Да, и вышел. 8, У 8 было вообще да. детей. Ха, ничего себе. Здесь кишель. Детский садик был, вся деревня. Такая деревушка-то вроде... Ну она такая, в таком месте интересным, красивом стоит. В красивом месте и рыба здесь водится, рыбы много. Вообще, конечно, здесь уход нужен один, но уже тоже все старые. Раньше помоложе были, конечно, все было намного. А сейчас сил уже нету, глазами смотрят, что надо сделать, то... А... Это уход, вот, мужики-мужья приезжают, косят, это орут. А вообще, там я смотрю, свет идет. да, отапливайте чем? А то печки. Печки? А это проводят... Нет, у нас паровые отопления все время было. А вода? Вода, вот колонки стоят, там башня. А, ну есть колонки, ну, да, есть, это хорошо. Есть, вода есть, про воду, про средство. Говорит, даже говорить нечего. И... Пожаловались, света нет. Тут как-то. Моменты воды а. нет, да, да, да, да. И мамку знают, все и уважают очень даже. Ой, просто А вот не, ну отсюда. Вчера не было ее вообще. Вообще не было. И, в общем-то, просишь вот так вот все делаешь. Ну, нормально, не забывают, да. да вот. Только вот автолавка не подъезжает. Она приезжает в пятницки, в среду, в пятницу. И в общем, вы знаете, в основном и в целом написать. Что заброшенные деревни, одна жительница, никто ничего нельзя. Снять. Ага. Свет, вода будет. Потому что это будет об... даже ну, неправильно. Некрасиво. Потому что есть ну, да. много деревень, где жителей моря, а обслуживание нифига нет. Ну, Кто да. у них с водой проблемы, там вот посмотришь по телевизору. А у нас все-таки, даже вот, слава богу, что так. Понимаете? Наоборот, оборвались где-то провода, чего-то позвонили. Вот оборвались, украли. Тут у нас же приехали. приехали Башни не было. Воды что-то там у нас протекло. Они даже предложили мамке соцзащиты воду привозить надо. Вы да прикупите домик, и будете наслаждаться. И здесь оленей видимо, и лис видим, и волком, и, кабанов. и кабанов целыми стадами. Так что здесь можно увидеть все, что душа прививается. Даже по деревне вы вот видели. Ладно, Старайтесь пойду. полезное совмещать с нужным. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо,